и ну, сделать какие-то выводы для себя, скорректировать свои какие-то дальнейшие планы в своем развитии. Некой новинкой нынешней недели психологии стали тренинги студент-студенту. Их проводят студенты факультета психологии и педагогики Елабужского института КФУ для учащихся с других факультетов. Тематика таких тренингов обширная. Тайм-менеджмент, тренинг взаимоотношения, тренинги, связанные с познанием себя и многие другие. Диана Шилова, Ильшат Ахмадеев, Денис Сипайлов, Универньюз.